Еще два-три дня и пойдет на спад, мне кажется, речка. А там хрен его знает. щука пойдет. Нет, там же еще Саратов оттуда давит. Вот и столько Саратов. Там да, вода Сара, вода. Сара. Но она уже идет. Саратов, Самара. Это пока с полей, Саша. Саш. Здесь видишь бугры кругом. Там бугор, Там бугры везде. Да, везде здесь, да, думаешь, да, понятное дело, снега уже нет. Она в полях. Ни хера. Полей, да. Но в Саратове такая прочее, же 10 марта, скважина у нас 7 сегодня, на улице, жара. на улице хорошо, приехали с ними троем бурить скважину Полный комплект буровой у нас по бригаде, две скважины сегодня Одна у нас с Александром, одна у Санька со Славой, с напарником Опа. О, отлично, да, отлично, прям Подготовили все. Да, я же говорю, ремонт делают. Народом купили, все вот вычищают, подмазывают. О, печка еще-то. Старые печки теплые. Раньше бабушки приедешь деревню, возле печки присядешь. Хорошо, а рядом сидит, курит и махорочку. Красота, ностальгия. Пару минут и лунки у нас выкопаны. Копал их я Санек себя просто подчищает А то там один пишет в комментариях Паренек говорит, все время, говорит, Роман снимает, фоткает, Санек все время работает Я говорю, ну это как в том анекдоте пап говорит, хочу быть путейцем Как на поезде не едем, они все время на обочине сидят Вдоль путей Так, вода полная Отлично, 12 метров здесь скважины Уже бурили в этом месте на, на опорку хорошую воды бетоничка разводим потому что здесь вот в эту луку наливаем а та наполняется тоже где-то промыла как бы она вообще не ушла не далеко не уйдет вон прорвало. так давай все отца, выливаем бочку и поехали давай вон туда пошла за Раньше так вот в деревнях детей качали. Люльку подвешивали и качали. Все было по-простому. Что у нас получилось? 10 10,50. 10, Два метра хорошего водоноса. Четкого вот. Ага. Вот, он. Да, да, да. вот он. Можно еще полкрубы смело выгнать до 11. Ну да, это другой писатель, Давай еще пол трубы, пол -крубы. Был зеленый какой-то, а вот этот уже да, шел. Крупнозера да, низкая, лучше еще пол на него. Нет, Раз надо, давай. Выносил, надо Промыть, либо шланг, либо этот, Может, Бер... я открываю ее, Ой. Первый запуск, станцию отрегулировали, Все, можно воду запустили. Встречаем воду, Все, пошла, да. красота, да, под ноги, да? Отлично.